Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Ну, как обычно, показываю, рассказываю И сегодня у меня будет... Э, как там, нидерландский, да, нидерландский прокачиваемый крейсер седьмого уровня Название читать не буду по понятным соображениям Сразу быстренько покажу модули, таланты капитана и отправимся в бой В первом слоте основное вооружение модификация 1 Второй слот система борьбы за живучесть Но если честно, что было, то и поставил Ну, не знаю можно это, это, я думаю, не критично, в принципе. Третий слот систем наведения модификация 1. И в четвертом слоте энергетическая установка модификация 1. Из расходников у нас тут присутствует гидроакустика. И на выбор, либо корректировщик, либо истребитель. Ну, я советую брать корректировщик, да. Особенно, когда мы в бой попадаем с девятками. Базовой дальности стрельбы, конечно же, не хватает. Тут всего 14,8%. Поэтому корректировщик, ну, в какие-то ситуации все-таки может помочь. Показываю теперь таланты капитана. На первой ступеньке наводчик. Башня у крейсера ворочается очень медленно. Поэтому, да, хоть вроде крейсер и легкий, там на вооружении всего 152 мм, а башня поворачивается, как будто он очень тяжелый. На второй ступеньке взрывотехник на третьей ступеньке. Отчаянный и на четвертой ступеньке мастера маскировки. Здесь вот немного не хватает, чтобы получить еще одно очко навыков. Ну, думаю, возьму суперинтендант. Тем более, да, там дальше на восьмом уровне. Я думаю, уже хилка появится. Я так думаю. Наверное. Все, погнали в бой. Прям вот буквально только вывел этот корабль в топ. На стоковом играть, конечно, то еще удовольствие. Там дальность стрельбы, что-то вообще, ну, не помню, 13 там с копейками, что ли. Особенно где-нибудь перестреливаться с линкорами, это то еще удовольствие, там приходится так юлить, чтобы подойти на дистанцию стрельбы, и при этом не отправиться по-быстрому в порт. Ну, либо используешь рельеф, да, иногда даже когда мало прочности, вот за счет этого, как он называется там, авиаудар, можно где-то, да, там спрятаться за островами на такой дистанции, чтобы авиаудар чтобы до противника доставал. При этом, да, не стрелять из главного калибра, чтобы не светиться. Блин, неудача. Попадаю к девяткам, да еще четыре линкора девятого уровня. Это, конечно, подстава еще та. Ну, все равно буду, буду пыхтеть. Фугасом-то, фугасным снарядом без разницы, кого поджигать. Девятый, восьмой, там, седьмой уровень. Ну, конечно, гораздо комфортнее играть с кораблем, но это на любом другом корабле, чем на кораблях выше. Заряжаем фугасы. Ну карта еще такая, не особо благоприятствующая от игры от рельефа. Да, вот эти маленькие острова, если, да, где-то на отдалении от них стоять сбоку там, или с какого-нибудь, могут засветить все равно тебя. Так, ну на левом фланге народу меньше, пойдем налево. Вот в таких ситуациях я рекомендую вперед особо не лезть. Не надо, лучше вот пока что идти куда-то спокойно, там, стрелять все равно нам дальность не позволяет, даже с корректировщиком просто смотреть за развитием событий, куда идут союзники, там и как бы стараться выступать в роли поддержки, подождать, пока там завяжется бой, начнут перестреливаться, да, кто-то иногда противники там просто залипнут в прицеле и настреливают себе там спокойненько, и в этот момент можно аккуратно подойти там и тоже начать настреливать. Еще как бонус неплохая достаточно здесь маскировка. 10,4 километра мы светимся. Что весьма неплохой показатель. Поэтому, да, вот так. Как я говорю, бой завязался, перестреливается, мы подошли, начали тоже настреливать. И если вдруг на нас кто-то обратил внимание, разворачиваемся, перестаем стрелять. И отсвечиваемся. Ну, желательно, конечно, чтобы эсминцев на фланге не было. А то эсминцы часто вот портят вот такую тактику. Вот, они просто не дают, бывает, отсветиться. Ну что ж, наш эсминец так сразу выхватывает. А, и минусы Минус эсминец на фланге. Да, он там хилку врубил. Ну, чё там хилку у него? Живи. Живи, еще, может, посветишь, послужишь благому делу. Отхилил там какие-то копейки. Нептун сел в дымы, да, осветить а светить никто не светит. Так надо аккуратнее. А то Киев может развернуться, а тут уже дистанция такая, что он нас может светить. О, можно по нему залпик дать. Ну, давайте, союзники скинулись. Ах, он уже успел вперед пойти. что то тут, по-моему, я слишком хватил там с упреждением. Ну, а, а, не, нормально. Отлично, 3600. Нужно еще разочек. Ну, у него слишком много прочности, конечно. Без помощи союзников мы его уничтожить не сможем. Модуль ему еще какой-то повредил. Ну, по крайней мере, отогнал его подальше. корректировщик смысла нет поднимать. Хотя не, он по синопу может и достану. Сейчас притормозить. Мы далеко к противнику, есть более близкие цели. Нет, короче, надо, надо тоже идти вперед. Как-то, как-то они боятся. Все, все противники развернуты в ту сторону. Ну, кстати, на другом фланге картина немного другая. Вот, 4356 уже нанесенного и ни одной царапинки не получил. Ну, какая тут, да, думаешь, царапинка, царапинка, когда тебе может от линкора прилететь на полную твою прочность иногда. Короче, просто не надо никогда форсировать события. Ну, например, правиль, правильно оценивать свои силы правильно выбирать момент когда идти вперед когда лучше где-то спрятаться вот сейчас конечно надо надо идти вперед никуда не денешься можно подойти поближе попробовать пострелять по пом помирании плюс 20 процентов да вот посчитать сколько у меня получается будет скорректировщик Кстати, по фиджи пострелять. Ну, баллистика у этих крейсеров так себе, конечно, на дальние дистанции. Даже вот на 13 километров. Ну, видно, как летят. Наверное, такая схожая с британскими кораблями. Очень медленные снаряды. Но все равно удается там попасть на какую-то капелюшечку. Так, вот сейчас лучше отсветиться, попробую. Мне... Сейчас. Помирание просто. Что-то мне кажется, она на меня смотрит. Нет, не на меня. На Нептуна. Да, по-моему, на Нептуна. Так что можно стрелять начинать. Хочется. Он стоит на месте, подойти поближе. бы сейчас этого, как его кинуть там на него. Бобров своих. Блин, прям в башню попадают снаряды. Блин, что-то я прям за него все там перекинул же немного брать. Ну, один снаряд попал. Неужели? Гори! Только хотел я сказать, а он уже загорелся прям даже немного раньше, чем я успел об этом подумать. Так, что он горит? Вот, пожары, это как раз наш основной хлеб. Так, все, надо разгоняться. Кто-то на нас обратил внимание. Так, и тут еще к синопу. Я так бортом иду неаккуратно. Сейчас лучше отсветиться. Давай отсвечивайся. Отсвечивайся. Корабль отлично отсветился. Все, теперь можно спокойно развернуться. Тут немного, ну, потерпнуть, Что там? там? Фиджи. Фиджи стреляет. Так, а помирание не горит. Непорядок. Так, все, борт убрал, Фиджи по мне стрелять не может, от Синопа тоже вроде как успел. Надо теперь пытаться дальше поджигать помирание. Даже можно чуть притормозить. Вот, пожалуйста, немного по нам противник пострелял, мы сразу лишились третьей прочности. Но по эсминцу я вот даже с 12 километров не хочу стрелять. чтобы использовать моих бобров. Вот, отлично, есть повесился пожар. Третий уже в этом бою, но пока что-то пожары мне не приносят больших дивидендов. Ну нет, нет, вот так худо-бедно бывало. Ну, сто тысяч, в принципе, накидываешь на этом корабле. Не сказать, что это легко и просто. Приходится немного Попотеть. Вот уже 26, почти 27, сейчас еще попадут. Помирание, ты что, помирать собралась? Как же так? Нет, у помирания еще 20 с лишним тысяч прочности. Хорошо, да, вот, вот про это я и говорю. Надо вот бой, чтобы завязался союзникам, по союзникам настреливают. Более живучим, так сказать. Вот тут уже Айова, по-моему, по-моему, стрелял. Опасно это дело, надо к ним носом разворачиваться Да что у меня, что вон там, по Нептуну стреляете Или что, Нептун не светится Умирание, гори 30 тысяч, 30 тысяч, пока мало урона, конечно Помирание гореть не хочет. Ну, белые-белые там проходит очень мало, конечно. Помирание, по-моему, все. Теперь точно помирание будет помирать. Нептун, можно я к тебе тут пристроить, а? А то мне страшно. Сколько у тебя дыма еще будет работать. Ну вот, недолго. Кстати, можно, я забыл, да, использовать. Не очень удобно использовать этот, бобров этих. Вот попробую вот в такой ситуации рассчитаю упреждение. Тяжеловато там правильно как-то что-то сделать. Попаду, не попаду? Давай! Там не видно уже. Да, блин, я думал он разворачиваться будет, нифига. Ладно, через 50 секунд будет еще одна возможность. Вот про что я говорил, карты, не способствующие игре от рельефа, да, такие большие острова, что перекидывать их не представляется возможным, по крайней мере с ближней дистанции. Так, сейчас подождать. Так, Синоп в мою сторону, как бы развернется. Сейчас и по нему можно будет пострелять тоже. Синоп, стреляй! Лучше вот, вот такой момент ловить, когда он уйдет на КД. чтобы в ответ мне сразу же прям не получать. А ему стрелять некуда. Ну, тут на фланге у них получается преимущество осталось. У нас все линкоры померли. Короче, терп терпения мне не хватает. Надо пострелять. Один разочек. Оп, и сразу отсветился. А, еще и пожар первым же залп. У меня, кстати, откатился этот. Блин, ты будешь поворачивать, нет? Попытка номер два, блин. Ну, где вы там летите быстрее? Он как раз заходит. Блин, я сейчас светиться буду. О! Попало две бомбы. Еще и с пожаром. Чуть за снаряды какие-то полетели? Это от него? Ах, я надеялся, что будет мой первый фраг. Ну, не дали. По хиперу можно и бронебойками пострелять. Кстати, ну и по линкорам можно стрелять, конечно, бронебойками. С, с любым калибром. Потому что, да, это даже эсминцы урон наносит Белый в этом... В этих ситуациях. Просто надо правильно целиться То есть, когда мы стреляем Крупным калибром, по линкорам По крейсерам, мы пытаемся да, выцелить там Ну, побольше урона Цитадель, там где-то Ботерлиния Ну, можно, 152 мм, почему нет Можно попробовать, сейчас, нормально упреждение взял Ну, мало мало, он 3500 Есть То есть, да, когда крупно, вот, мысль свою недовысказал. Когда более крупным калибром мы выцеливаем где-то на линии чтобы нанести как можно больше урона. Когда мелким калибром мы понимаем, что цитадель таким, конечно, не пробить, чтобы не видеть вот это, да, рикошеты, непробитие там. Надо брать чуть выше, то есть, чтобы пытаться, чтобы снаряды попадали по надстройкам. Ну вот. Может, фраг будет? Дайте фраг. Блин, не дали. Наша команда получила преимущество. Ну, по эсминцу тут я даже не надеюсь сейчас попасть. А зря, да? Три снаряда в цель попадает. По крайней мере, я ему дал понять, что... со мной шутки плохи. Еще один залетает в цель он, он, он перестал, по крайней мере, стрелять Так, а где наши Все оставшиеся там команда Бравы На правом фланге Интересно еще, посмотрим На каком я месте по опыту буду Всего с 50 тысяч урона С 56 000. Может еще успею Вон по какому-то липанта пострелять Союзники, не берите базу. Так, минус скан. А, думал, сейчас торпеды еще там зацеплю. Он еще и торпеды там отправил. Какой? Так, не в ту сторону, у меня орудие смотрит корректировщик по моему еще рано поднимать дальности не хватит так если у меня базовая 14 и 8 10 процентов ну, но это плюс где-то 3 километра да в районе 18 будет вот, можно попробовать сейчас уже должно хватать почти ну да 17,7. чуть ошибся панта прочности не так и много ну, Хотелось бы, если его сейчас поджечь У него, может и фраг сделать Можно ну, там Снаряд такой, казалось, что уже подлетают а они что-то там Летят, летят себе Немного перекидываем Ну, все равно, нет-нет, но что-то попадая С пожаром пока Не, не, не, не везет Сейчас Лепанта -то тоже уничтожит. Ну, Лепанта, загорись! Дай один фражик. А -а -а, нет, сейчас кто-нибудь утащит его. Так и есть. Том -то сомневался. Ну, ладно, тут я... особо не рассчитывал. Да, сразу когда попадаешь в такой бой, к девяткам, ну, как-то понимаешь, что будет тяжело, и навряд ли удастся сделать что-то стоящее. Так, ну, по-моему, Киеву там все. С двумя эсминцами он там перестреливается. Я даже много упреждения беру. О, не, попал он. Двигатель поломал. Ну, нет, опять фрага не будет, да? Ха-ха, <с> тоже Подносы увели Ну, возможность был раз фраг получить но ну, не срослось А теперь посмотрим результаты 58 845 единиц урона удалось мне сделать 152 попадания Половина снарядов, ну, как положено Да, вон, 61 непробитие один БТЗ, три рикошета, семь даже сквозняков, ну, я немного там ББшками стрелял, пять пожаров, ну, не так и много. В принципе, за этот бой я сделал, по опыту, да, кстати, не так-то и плохо, на пятом месте я по опыту обогнал, вон, три девятки, две восьмерки. То есть, что делал Фридрих Дергросс, заработав 599 опыта? Вообще команде, по-моему, не помогал. Даже без него бы, да, и без Миннесоты вообще победили бы. У нас как-то в начале линкоры посыпались. Вот на первом месте Джанбард, Джанбард-Б. Оба в порт отправились, но при этом заработали больше всех опыта. Посмотрим теперь подробный отчет. Осколочно-фугасными снарядами. 123 попадания. 29 тысяч урона белого немного бронебойными снарядами 29 13 800 урона то есть да если по потенциалу бронебойками конечно урон наносится пободрее побольше ну не забываем да что есть еще вот такая штука как пожара и тут еще 12 тысяч на плюсуем к фугасным снарядам то есть в общей сложности получаем сколько 40 там с копейками за счет фугасов ну, пожары это дело такое, повезет, не повезет, и не то, что, да, пожар, может, они и вешаются, но там еще противник возьмет, как на зло на твой пожар использует аварийку, а потом следующими залпами его подожгут твои союзники, и, то есть уже, да, место пожара занято, и сколько бы ни настреливали, уже поджечь не получится, да, сколько максимум там пожаров на линкоре, 4 может гореть, хотя я такое вижу редко, крайне редко. Когда 4 пожара, по-моему, уже линкор не жилец. Там столько дамаги капает, просто нереальные цифры. Так, сброшена бомб Два раза я делал налет, ну, вот этот расходник, точнее, это вооружение особо я в этом бою как-то не реализовал. 4 попадания, 2 900, ну, там, по-моему, даже один пожар прокнул, но сразу же был он потушен. Дальше там, по-моему, да, начиная с восьмого Уровня уже идут тяжелые крейсера, Они легкие, вот если честно, в бою С ними встречался, ну, по крайней мере Девятка, десятка Фугасами бьют очень Больно Там серьезный урон Происходит Ладно, сейчас смотреть не будем, потом доберусь До восьмого уровня, и мы в таком же